Чтобы сотруднику отдела кадрового администрирования создать документ ⁇ График отпусков ⁇ необходимо перейти в раздел ⁇ Кадры ⁇,⁇ Графики ⁇,⁇ Перенос отпусков ⁇ У открывшейся форме ⁇ График и перенос отпусков ⁇ нажимаем кнопку ⁇ Создать ⁇ График отпусков ⁇ Откроется форма ⁇ График отпусков ⁇ и ⁇